А взрослых перевели на удаленку. Для помощи спасателям привлекли отряды сил самообороны. На этом у нас все. Слово доброму утру. С удовольствием прием. Без масок и перчаток разрешено. Такая уникальная возможность побыть в одиночестве или встать на лыжах. Вы давно на лыжах катались? То-то и оно, пора. Тем более людей, особенно по утрам, здесь мало, места много, а значит, безопасно. Но маски и перчатки все равно носим с собой. Помните? Пока они наши лучшие друзья. Елизавета Никишова, Андрей Иванов, Христина Гаева, Первый канал.